Здорово, сегодня я буду наказывать школьников, но сейчас не об этом. Не пропускайте эту часть, она достаточно важна, если вы играете в Гаррисмо, а именно в DarkRP. Так вот, Новый год начался с того, что серваки, которые юзают переадресацию игроков, а также фейков онлайн, начали добавлять в блэклист. Для тех, кто еще не понял, предположим, вы увидели в ролике сервак с рекламой. Думаете, ну завтра зайду, запомнили название, вписываете, видите какой-то сервак с таким же названием, заходите, а вас перекидывает на какой-то вообще совершенно другой сервак, который не похож на сервер из видео. Из такое было, поздравляю, вы попались на переадресацию. А также на сервак-мошенника, который будет выкачивать с вас бабки на имени другого сервера. Я уверен, что я не единственный, кого вы смотрите по Грис моду, но все же... Перед тем, как зайти на какой-то сервак, который вам понравился, к примеру, с рекламы, вы чекайте IP-шник, сверяйте его с группой ВК. Большинство тех, кто снимает ролики, они выкладывают видос с рекламной вместе с IP-шником и группой ВКонтакте. Имейте в виду, а мне пора заканчивать это вступление. Сегодня я буду снова наказывать дебилов, школьников и тому подобных. Если что, я играл на своем серваке Беброград. IP и группа будет в описании в первых двух строчках. Ну а теперь погнали. Как приятно смотреть на 44 из 50. Я не больше места стало, это что? А, меня же недели две не было на этом серваке Да, тут же частично поменялась карта И теперь цемент выглядит вот так А, я понял, это, два. короче, топ тех, кто собрал больше всего подарков ты сейчас сидишь такой думаешь, блин, сказали же то, что этот видос будет про школьников, которые отлетают за нарушение, а тут какой-то чел с паркуренным голосом обсасывает почти целую минуту карту. Но подожди, я же не просто так ставил эти моменты, потому что пока я прогуливался по серваку, я встретил как раз-таки одного из первых дебилов. На, он, блядь, нас. На вот, вот так вот, так вот. Так, вот, так, вот так, на битва, да. вас собаку. Вот супер, так вот. Ну, Да, пошел ты нахуй. Ты меня ударил. Кто? Да ладно, коленку маленький заделаю, ссади на чё, не мужик. Пошёл отсюда. Ебало закрой, не с тобой говорю. Не пошёл говорю. отсюда. блять, погоди. Не ебану тебе, да? Не ебану тебе по челюсти. Ну нахуй, бедр. Ты чё, провоцируешь меня, что ли? Ты раз? чё, провоцируешь? Ты чё, провоцируешь? Не себе блять, ебал с ума, зубы влечи с передней б***ю блять. Понял? Вот. Зубы переделый. Ты зубы давно глотал свои? А, блядь как не повезло, а, ты а Окей, давай А, блядь Держи Получил поебальник своим Му, гандон Хорошо А как этот дебил? Гопник гараж? 4 часа играет И, сука, до сих пор правила не знает Ну, что, дебил, блядь Понял ТФА добавили Да, ну, нахуй! Это же ТФА, блядь! Пизда тебе, черт, я тебя убью Если не убью, админа вызову чувак, найдите. Ой, три тысячи я покажу. В курсе что же на выше? Свет в курсе, я. да? Сюда, Сюда, сутка, Ебать, Давай. это бухер, он больше, меня спас. Придамака неадекватное поведение, я скажу, на разборках. Короче, немножечко оживленным стало это место благодаря подсветкам. И О, вот этот тоннель пиздатый. Карту бы сделать просто в виде тоннеля. Ребят, не несточтите за долбоебизм. Сделать бы карту в виде тоннеля, но только такого, прям удлиненного. Побывай в жопе, как говорится. Так, ладно, хорошо. Лучший способ искать нарушителей играть за профессию, которая должна соблюдать правила. А ты знал? Курение убивает. Ты это знал? Курение убивает. Давай, блядь, она, блядь, даже курила понравилось. Блядь, чел, у меня хоть она жива, блядь, твоя, блядь, проститутка работала, блядь, На, нахуй, как твой отец, да, умер, Как твой отец, как твой отец, блядь. Как твой отец в баре, блядь, задохнулся, блядь, да. Давай, блядь, давай, писай, ты, блядь, девочка. Как негру, Как негру, блядь, Как негру, блядь, ты Ну, блядь, потом к стене. Давай. На ком основании? На ком основании быстро? Здравствуйте. На другательность. На ком основании? Так он что меня оскорблял. У меня оскорблял. Один. А вот я вас разрушил. Ты дупой, мужик. Ал ⁇ Гени, у меня оскорблял. У меня оскорблял. Ал ⁇ у меня оскорблял. Какие вопросы. А мать разрушила. За что? Зачем вы это сделали? Бля, он сейчас себе еще этот любит. Э, а. И Фреддемонт. Опа. Алё. Да. Алё, да. Это да, меня... Ну, что Чувак, блядь, вот, круче без него, Меня копарь оскорблял. Он про мою мать там говорил. Я, он, короче, откинулся от сигареты. Я начал оскорблять. Короче, этот, блядь, мед меня просто взял, блядь, и рисовал, потому что типа я его... Типа на то, что чувака взял. Не и неадекватное ты. поведение. Ой, Фридимол. Ты за что его уволил? За то, что я без причины рисовал. Не было основания никого. Какое он меня рисовал. Было, что... у меня, он меня рисовал просто по его личной причине. Просто по его личной причине, потому что я ему не нравлюсь. Он сказал надругать не Ебать, причина реально. надругательство над мертвым человеком путем избиения трупа. Как мы можем другаться ты можешь мне объяснить, как его мог и другаться в день. Надругались ну, над мертвым человеком путем избиения трупа. Это разве не. Э... Так, как я знаю, за это штраф дают. Какой, блядь, какой рез вообще, блять? Нет, ты мог его. Ты мог его оштрафовать, э, просто сказать, типа штраф там тысячи или 2000, И все, ну эти просто деньги забрать. Но он неадекватный. Просто... Какой с ним диалог? Я же бы за фридамок еще и подал. Фридамоут э, все-таки был. Он за бандита я, я, я, я. Доебался до меня за гражданского А меня нахуй послал, да нахуй послал Начал улетает, оскорблять уебал. и посылать нахуй Да, ты меня нахуй послал Вот я поэтому тебя начал отвезти я. Тебя, я тебя И затем ударился. раздамажил В людном месте И убежал а че, ну, тебе... я, я убежал, я убежал как ну, бы Я не с ним поебал, вообще поебал, говорил ты лично нет Говорил, ты лично нет, говорил Ты меня ударил. Ебало, закрой, не с тобой нет, говорю. Тащина. И сказал ему, завали, ебало, я не с тобой да. говорю. Короче, давай закрывай мне жалобу, и все понятно. Еще сейчас на разборках, то есть уже в нон РП, оскорбил ебланом. Ты ездишь он, блядь, Ты реально такой тупой. Ты что не понимаешь? Я тебе, блять, первым мне оскорблял. Ты мне послал нахуй, я тебя, я, я тебя набил моргую, блять. Ты не ничего... Неадекватное говорил... поведение а? че? Закрой ебало, падла ебаная. Я тебе написал, завали а ебало, ебало, не с тобой, говорю тогда, когда ты меня начал называть ебланом, алё! Очни! Пожалеть, молодой. Пусть посидит минут 15, осознает своё поведение. Можешь исправиться... Не будет да он отбитый а на да. Хули его жалеть, уничтожить. Ну он не так Такси -си -такси -си -си вел. Ты не видел его от моего лица. <связывая> Нормально, я отыграл РП. Я РП бандита да, нагло покинуть по поводу. Да. Не, ну раз он отыгрывал РП каноничного тупого бандита на Дарк РП, который доебывается до всех, Токсита -то также нарушает правила, то почему бы мне не отыграть РП полицейского, который доебывается до вот таких вот бандитов и сажает их в тюрьму. Уничтожить. Схуяли. Пойдет? Все? Супер, Закрывай только ты. Да. Ну бывает, что поделать. 911 фонтан, помогите! Блять, они не услышат ничего. 911 фонтан, помогите. 911 фонтан, помогите. 911 фонтан, помогите. Блядь! нахуй! Пизда вам черти, не баны Ну нахер. Стукача убили. Ну, в принципе, да, я свидетель. Я раз пять ментов вызвал, пиздец. Не, не надо, у нас. Да. А что? О или или а, огор. Почти здорово, братан. Личикам сидеть. Давай тридцать. Оружие из рук. Оружие из рук убрал. Оружие. Подожди. И у него 40 тысяч. Он ничего не сделать 30, 30, 30. у меня 40 какие 30 30к 30. А, 30 30 на 30, 30. 30. 30. не у него 30. Нет, реально все. все это стоп это дал? 10 тысяч сколько, сколько дал а, тогда Пойдем, Пойдем? Уже, наверное, да. Я нашел конченого Наконец-то, блять Я... Ну камон, что это за пиздец У чела 40к, ты у него просишь 30 Вот просто по максимуму выбиваешь Из, из допустимого по правилам И тебе даже свои же уже горят, типа, Ну это уже совсем И ты все равно просишь 30к Тебе все равно твои же говорят, что это хуйня полная Тебе скидывают 10, ты чела убиваешь Я могу наперед предсказать, что могло бы быть Если бы на моем месте был челик Который дал бы эти 30к Итак, слушайте. Сперва бы он награбил хуевую тучу денег, непонятно зачем, но просто так вот надо, так хочется, так могу. Тем самым задудосив экономику сервера, а также развитие большинству игроков. Затем он начинает создавать какой-нибудь супер пиздатый клан, который начинает чимить абсолютно всех, кто не с ними. А это вы уже знаете, к чему может привести. На примере классика, кайфа, ну и других серваков, я думаю, вы поняли. Мне такая кодла нахуй не нужна, и я такой подумал, что, ну, надо как-то его натянуть, но потом забил, потому что я подал ЖБ, админ сказал, в этом ничего такого нету. Ну, я с ним спорить не стал, сказал, закрывай ЖБ и погнали дальше играть. А, это не нарушение, потому что правилами разрешено грабить на 30К, типа, и без, без исключения мало учила денег, немало. Это зависит лично от человека. Если он, ну, такой, ну, вот как он, понимаешь, не хочу, конечно, ничего плохого говорить, но вот если он как он, Типа, то да, уже человек, но ну, он имел право ограбить тебя на 30 тысяч. И убить после ограбления тоже имел право. Хорошо, извините, у меня там рейд просто происходил. Можно мне? Ну да, Ладно, тогда, с нету. А теперь переносимся на несколько минут позже и встречаем снова этого дегенерата. У вас тотник меркает на всем видео уже третий раз. Первый раз, когда меня убили в бедном районе, когда я убегал и вызывал ментов. Второй раз, когда я не скинул 30к, и скинул вместо них 10, и меня тоже убили. И сейчас тут вот уже третий раз что будет. Стоять, стоять, стоять на месте! О, салам! Мой друг хороший. Грубо... И че. Оп. Оп, оп. Потом зашел. Сюда за мной иди, за мной иди, быстро, за мной иди, обалду. нас двое. Калаш убрал, калаш убрал, сюда за мной иди. Ну, окей, окей, за мной иди. Давай-ка ты мне калаш. За мной иди. Подожди, иди за ним быстро, Пошел за ним. Пошел за ним. За мной Губотряс, ты? Так, к стене пройти. или куда? И стене встал быстро. Выполняй все его действия. Скидывай калаш сейчас, давай быстрее. Скинь калаш. Повторяю, скидывай калаш. Лао Кондон. Заходи. Свай. Увы. Лицом стене теневца. А, хорошо, тогда... Он приклеен. 2к на пол. 15 тысяч на пол. 15 тысяч на пол. Уместо. 15 тысяч на пол. Быстро. 15 тысяч на пол. 15к на Не пол. Не получится. Отошел, отошел, отошел. 15к на пол. Ран... РП-инвестиции я связки. Вы сейчас, наверное, сидите и думаете, то, что, ну, тут ты виноват сам, просто не скинул ему деньги, потому что не захотел, вот он тебя и убил. Ну, наверное, это было бы правильно, но с учетом одного правила ограблений, которые нужно совершать с периодичностью в 10 минут хотя бы. С момента последнего его ограбления, которое все же состоялось, пусть я не скинул эти желанные 30к, прошло меньше 10 минут, а значит, следующее его ограбление в течение 10 минут будет нарушением правила 5.0. Но помимо этого он выбивает себе еще и фрикил, И все это за считанные секунды, а что будет дальше смотрите в ролике. Блять, это, это, я же говорю, конченый. Привет, привет, братан, вау. Можно меня вернуть на мой арпыры попозже? А, Нет, у него феррек был, бы он не 15 тысяч не скинул, когда я ему приказывал с пистолетом у виска. Он говорит, не, братан, не выйдет. Пять нолей фрикилл. Вау, действительно, давай, фрикилл. Действительно, ты не скидываешь на счет 3? КД на ограбление не прошло. Раз. Да, я знаю. 10 минут КД на ограбление. Если что, держу в пульсе. Так, хорошо. Тогда 5.0 согласен. Фреки Убил, получается, без причины 2. Ты деньги не скидываешь. Все. Сажай. Не имел, гра... не имел права его ограбить. Так получается, его... Стоп, а разве не глава бандита получается, убрала? Я ему только приказывал. приказывал И что? что Че ты ответственность скидываешь? Грабил ты? Командовал Убил ты? Убил я тебя, потому что не скинул деньги. Ну хорошо, давай тогда. Сколько мне сидеть? Давай тогда сами. Ну, смотри, 5.0, 15 да, минут, 11, 6, 30 минут. Получается 45 минут. Да, блядь, похуй на 45 минут. Мне интересно, какого... Он мне такой, типа... Блять, даже не столько, ладно, почему он не скидывал деньги, интересно, типа, на просьбу скинуть деньги, типа, 15к, он такой, типа, не, братан, не выйдет, не-не-не, даже <соцентричный> если бы я и не мог, то почему, <соцентричный> у него <соцентричный> виска <соцентричный> пистолет, какого, хоть у меня и было кд, но у него виска пистолет, и еще три <соцентричный> <3 соцентричный> вооружения, два какого хуя воображаемый пистолет ломает правила, объясни, блядь, ты че, реально тупой или прикидываешься? Давай, ебани меня Ебани, давай Вот этот пистолет не выдумал, все, достаточно Есть два свидетеля, что я с пистолетом стоял что дальше, блядь? Ну, феррерп Какой нахуй РП ты грабить не можешь, придурочный, что ли? Пиздень Алло, блядь, тебя приди, у тебя КД на ограбление, хули ты делаешь? Идать точку Стой, получается тогда у него РП есть или нет, я так не понял нет, нету, ты не имел права вообще его грабить, понимаешь? тебя Ой, КТ ладно. на ограбление. Тогда погнали, вот таких дурачку, вот таких дурачку, вот таких дурачку. <laughs> это, это еще оскорбление. <laughs> Стой, не бань. Я не уточнил кто, давай не будем еще. <laughs> ну разборка-то ко, ко мне относится, так что разбанивай Ой. и обратно его сюда. <laughs> разбанивай обратно его, тэпай. <laughs> У меня новая жалоба на оскорбление на разборках Разборка это нон-РП считается Заткни ебало, я разговариваю Я подал снова жалобу Так, смотри, я молчать не буду Сейчас молчишь ты, я свой отмолчался Короче, я подаю жалобу за вышеперечисленные нарушения и за оскорбление на разборке. Оскорбление какое конкретно а ты это слышал? Можешь ли ты доказать, что я это я Да, у меня есть дороже. демки на все случаи жизни, и еще ты сказал это в контексте нашей разборки. Значит, разбираемся с тобой. Мы, ты и я. Сказал ты это точно не М -м -м. по отношению к администратору, да и... Никому другому, кроме меня, потому что я же бы на тебя подал, я тебя в mm Джайл -hmm. засадил и предотвратил остальные твои ограбления, по правилам, в кавычки. Ты можешь доказать, что это не тебе? А это тебе правда? вышесказанного сказала, ранее мной так, так, так. мало или ты вообще ушами не работаешь? Ну, ну мой, ушами работать я не хочу. Не а, не ну не тогда это твои проблемы, если у я уши говорит, не я работают, уточнил то Я говорю. Ну... Но... Я повторяю еще раз, я уточнил, кому как... ну, я это сказал? Сказал это в контексте нашей разборки, да даже если б ты сказал это кому-то другому, кому ты скажешь? кому то челу из своей комнаты? Нет, ты играешь на этом серваке, если ты даже сейчас скажешь не ко мне конкретно находящемуся на сервере, а другому кому-то игроку, то ты уже пойдешь за оскорбление другого игрока, а не меня, какая разница? Ну смотри, получается, а, подожди, пожалуйста, у него вот получается на разборке он оскорбил, я не знаю кого, но вот кого-то из нас двоих он точно оскорбил. А, это получается нарушение правил 2.2 инсульт, а, он оскорбил игрока в, за рамками РП, это как 20 или 10 минут, я предлагаю, это, ну... Выдать ему наказание за именно это правило после того, как он сидит, потому что во время того, как он будет сидеть 45 минут, он все равно не сможет разговаривать. А сколько идет от э, нескольких правил? А почему сразу не поставить? Какой идет еще? А, смотри, 5 правил нужно нарушить, чтобы масс-рул-брейкинг был. уже не работает нет у трех уже не работает ага. ну жаль а что поделать так а то что он ответственности избегает за нарушение этого правила четверка 58 киллов и он маньяк так стоп ты это не мне адресовал оскорбление я тут подумал нет. а так смотри нас на разборке трое так значит мне ну получается да в смысле тогда мне а кому тогда Другому абсолютно человеку. Ну, нас тут трое. Значит, ты сказал не мне, первое слово дороже второго, будем отталкиваться от этого, значит, ты оскорбил администратора. За оскорбление админа что? То есть, ты хочешь сказать, что ты решаешь, что я оскорбил админа, потому что первое слово дороже второго? поговорка такая, я так все споры выиграл. Ну, поговорка твоя... No. Не, не моя, не я и no. придумал в том-то и Если Не, кстати, за оскорбление То есть... админа тот же самый срок, что за оскорбление админа, а, игроков. Так он сказал дурачков. Стой, получается... Значит, он оскорбил админа и игрока. А у тебя есть доказательство, что я тебе это и адресовал и админ. Ты можешь это как-то доказать? Я сказала, ты это отрицаешь? Админа, вот, ты игрок, я это отрицаю, потому что нет не адресовал настроен на разборках. Включаем мозги, тебе можно не включать, тебе включать нечего. Настроен на разборке, он сказал, ну, подальше давай, от этих дурачков. И получается, э -э мы это все видели с вами, да? Баба-бой. И да, слышали. Да, да. Вот. При тебе, как администраторе, который разбирает ЖБ, он отрицает свою вину. Ты оскорбил аскорбует. администратора, оскорбил игрока. Э -э потом нарушение правила грабежа, фрикил. И обман администрации. Вот так вот прикольно миксуются правила на массовое нарушение правил сервера. Э, сейчас секундочку, подожди, я демку перепроверю, сказал он дурачка или дурачков. Если дурачка, не так, дурачков, то да, ладно, окей, можешь ну, его на 45. Допри... Базар, он сказал дурачков. Я так, так понимаю, я тебя сказал, это тоже оскорбило, говоря. когда какое-то существо тебя называет дурачком. Существо, то есть, это, я думал, это не оскорбление, просто, да? это не оскорбление. Это не существо Это не, а ты не существо? Кто это, блядь, рыба? Ну, так же самое и животное это не оскорбление. И и животное, меня такое оскорбляет, вот и все, давай. Не тебя не оскорбляет так. то, что ты родился, ну, тогда это не наша это проблема. Хорошо, хоть не только нас твое рождение оскорбляет, но и тебя самого. Не буду отвечать. Да ладно, тебе уже терять нечего, опять правил подряд нарушить уже, блять. Ну, ну поступок да, отчаянного человека тут... последние слова идите в задницу в следующий раз помой рот с мылом и научись правильно грабить и считать Научись главное, чтобы потом на 5-0 не попасть мылом, рот, прости, так надо, помой блять, я маме твоей позвоню скажу, что ты получил двойку по окружающему миру, она тебе пизды такой валит, что мама не горюй Ой, братан, у меня окружающего мира уже нету, как не буду. Ну, тебе полезно будет еще раз пройти его, ты, видимо, не знаешь, что такое существо, блядь. Ну, До связи.